2. Фалис Диоген Лаэртский говорит, что ионийская философия началась с анаксимандра, но что учитель анаксимандра фалис был ионицем, как уроженец Милета. Точка зрения этого позднего компилятора, которая, насколько позволяет судить наши знания, заключалась в том, что фалис был предтечей, а первой философской системой, о которой мы можем что-то сказать являлась система Анаксимандра, весьма правдоподобна. Имя Фалиса всегда было окружено у греков огромным почетом. Он считался образцом мудреца и ученого, и начиная с Геродота о нем появилось множество рассказов, но все, что позволяет нам предполагать, что Фалес основал ионийскую школу философии, это простое утверждение Аристотеля, которое соединяет его со смелым заявлением, что фалис считал воду лежащей в основе всего субстанции, из которой состоят все вещи. Это материальное начало описывается в терминах философии самого Аристотеля, имеющих весьма мало общего с теми, которые мог использовать фалис. Насколько сама мысль фалиса отличалась от ее изложения Аристотелем — это вопрос, требующий рассмотрения. В любом случае, Аристотель дает понять, что полагается на вторичные источники, и ничего не может сказать о рассуждениях, на которых основано утверждение Фалиса, равно как о деталях его космологических представлений, за исключением того, что Фалис считал, что Земля покоится на воде. Однако, учитывая авторитет Аристотеля, а также то, что он считал правомерным называть Фалиса зачинателем такой философии, то есть философии тех, кто с точки зрения Аристотеля, признавал только материальную причину и кто первым, по его мнению, заслужил название философов. Нам стоит попытаться, исследуя древние свидетельства, если не выяснить, что за человек он был, ибо он определенно был призрачной фигурой даже для некоторых из тех, кто о нем рассказывал, то по крайней мере узнать Каким его представляли в древнем мире и какого рода достижения ему реписывали. Затем мы сможем перейти к рассмотрению возможных следствий тезиса о воде, благодаря которому Фалиса, от Аристотеля, до наших дней, неизменно считает кандидатом на звание первого философа. 1. Время. Затмение. Самым ранним сохранившимся автором, который говорит о Фалисе, является Геродот живший приблизительно через 150 лет после него, он дает нам чрезвычайно важное указание на время жизни Фалиса в следующем отрывке, и, 74, Д.К. 5, в котором говорится о войне между Лидией под предводительством Алятой Мидией под предводительством Киаксара, на шестой год во время одной битвы внезапно день превратился в ночь. Это солнечное затмение предсказал, Ионином Фалис Милецкий даже точно определил заранее год, в котором оно и наступило. В прошлом исследователи называли разные даты этого затмения, которое, судя по описанию Геродота, должно было быть полным, но сейчас астрономы, кажется, пришли к согласию, что это затмение имело место. 28 мая, 22 мая по Григорианскому календарю 585 года до нашей эры. Плиней. Н. Н. 2. 12. 53. Чьим конечным источником был хронолог II века до нашей эры. Аполлодор. Приводит дату. Если не совершенно точно, то, во всяком случае, в пределах одного года. Четвертый год 48-й Олимпиады равно 585-584 год. Это предсказание Фалиса, которое согласно диогену, и 23 вызывало восхищение не только у Геродота, но и у Ксенофана, фактически современников Алиса, подтверждается не хуже, чем большинство фактов античной истории. Сам Геродот не выражает сомнения по этому поводу, в противоположность своей трактовке другого предания, связанного с Фалисом, что тот помог проходу войск ледийского царя Креза через Голис. Отведя течение реки, Крес, как я по крайней мере думаю, пишет Геродот, переправил свое войско по существующему теперь мосту. Эллены же обычно рассказывают, что переправил войско Крейза через реку Фалис Милецкий, и 75. К этому следует добавить, что. 585 год в качестве даты битвы между Кеаксаром и Алятом хорошо согласуется с историческими обстоятельствами. В настоящее время доказано, что хронология Геродота и 130, которая подразумевает, что Остиак, сын Кеаксара, наследовал своему отцу в 594 году, немного неточно. Эта дата основана на предположении, что... Остяк был низложен Киром в первый год царствования последнего, (558 год, но сравнение с сохранившимися записями Вавилонского царя Набонида показывает, что эта дата слишком опережает события, возможно, 1584 год согласно астрономическому счету, в котором число года на один меньше, чем то, которым пользуются хронологи, Таннери, Пауэрль Ист дело щиенчалини 57 тем не менее указывал 610 год но остался практически одинок в своем мнении Этот вопрос неоднократно обсуждался в связи с этим можно на 9 лет Диоген говорит и 22 что Фалис был достоин звания мудреца с саппо То есть как добавляет Диоген, стал считаться одним из семи мудрецов во времена Арханства дамасия. 582-581 год. Однако Фалис, безусловно, не обладал астрономическим знанием, необходимым для того, чтобы точно предсказывать солнечные затмения для определенного региона, равно как и предвидеть, будут они частичными или полными. В частности, он не знал о шарообразности Земли и о необходимости принимать в расчет параллакс. Если бы дело обстояло иначе, его предсказание не было бы одиночным, а также, как представляется всего лишь приблизительным. От государства впечатление, что Геродот тщательно выбирает слова, чтобы указать, что Фалис предсказал всего лишь год затмения, вплоть до недавнего времени считалось, что он мог сделать это с хорошим шансом на успех посредством вычислительной схемы, широко известной как «Срос» от шумерского клинописного знака «Сарь». Это цикл из 223 лунных месяцев, 18 лет, 10 дней, 8 часов, через которые солнечные и лунные затмения повторяются с весьма незначительными отклонениями. То, что Фалес, возможно, использовал эту систему, признается авторитетами уровня Болейсера Томаса Хита. Сам знак «Шар», как было известно Хиту, в дополнение к еще менее подходящим смыслам, имеет лишь числовое значение — 3600. Астрономическое значение впервые приписывается ему в суде, в пассаже, который стали рассматривать в связи с циклом из 223 лунных месяцев только благодаря ошибочной гипотезе Галея в 1691 году, откуда оно с тех пор перекочевало во все учебники. Ниги Бауэр называет это замечательным примером исторического мифа. Его вывод состоит в том, что даже после 300 -го года до нашей эры вавилонские тексты могли предсказать лишь, возможно солнечное затмение или исключено. До 300 -го года возможность успешного предсказания была еще меньше, хотя имеется указание на то, что 18-летний цикл использовался для предсказания лунных затмений. К подобным же выводам приходит Скиапорели. Однако из одного раннего сирийского текста мы узнаем, что предсказывать, возможно солнечное затмение или исключено, это именно то, чем занимались вавилоняне, и что для астрологических и религиозных целей, которые их только интересовали, этого было достаточно. Табличка, о которой идет речь, содержит такие слова, касательно лунного затмения. Были сделаны наблюдения, и затмение произошло. А когда мы делали наблюдения, чтобы выяснить, будет ли солнечное затмение, наблюдение было сделано, и затмения не произошло. То, что я видел своими глазами, посылает царю, моему владыке. С лунными затмениями связывали бурные политические события, и, как отмечает Таннери, для этих людей было важно не столько сделать точное предсказание, сколько просто следить, чтобы ни одно затмение не произошло непредвиденно. Учитывая его обширные возможности контактов с Востоком, весьма вероятно, что Фалис был знаком с ограниченными методами предсказания, которые там существовали, и вполне мог сказать, что в течение года, который заканчивался в 585 году до н.э., возможно затмение Фалис мог как указывалось, стать свидетелем затмения, видимого в Египте в 603 год, то есть 18 годами раньше. То, что затмение 585 году произошло во время и на месте битвы, было почти полным и привело к драматическим последствиям, вынудив противников прекратить сражение и заключить перемирие — лишь счастливая случайность благодаря которой утверждение Фалесу со временем естественно окутывалось ореолом точности, увеличивающейся в течение столетий и сделавшей его знаменитым среди соотечественников. Это затмение важно по двум причинам, оно устанавливает дату того, что можно назвать началом греческой философии или, по крайней мере, деятельность человека, которого сами греки называли первым из философов. И оно уже объясняет его преувеличенную славу как великого астронома, который он пользовался среди соотечественников в последующие столетия. Относительно второго пункта Евдин, ученик Аристотеля, в своем утерянном труде об астрономии делает утверждение, которое передают в разных вариантах. А, Фалис был первым астрономом, он предсказывал затмение и состояния. В таком случае Евдему нельзя приписывать даже само это утверждение, более вероятно однако, что эти слова принадлежат Диогену. П. Фалис был первым, кто открыл солнечное затмение и то, что его период относительно солнцестояний не всегда постоянен. В. Он предсказал солнечное затмение, которое произошло во время битвы между медианами и лидийцами. По всей вероятности, Последнее из этих утверждений точнее всего передает то, что на самом деле сказал: Евим. Даже если он приписывал фалису астрономическое знание, достаточное для того, чтобы открыть причину затмений и точно предсказывать. Их, это было необоснованным заключением на основе впечатляющего Случая 585 года. Последующие авторы прямо приписывают: Фалису открытие того, что солнечные затмения возникают из-за вмешательства Луны и что Луна обязана своим светом Солнцу. Эти достижения были совершенно невозможны для Фалиса, и его невежество становится даже более явным, когда мы знакомимся с фантастическим объяснением затмений, данным его учеником Инаксимандром. Возвращаясь к вопросу о времени жизни Фалиса, самое надежное указание дает солнечное затмение, и дата последнего хорошо согласуется с уже цитированным утверждением Диагена, что Фалис получил звание мудреца в 582-581 ГГ. Дата его рождения, которую приводит Аполлодор, получена обычным методом этого хронолога, определяется Акме, время рассвета деятельности человека по какому-то выдающемуся событию в жизни. У Фалиса это, несомненно, затмение. Считается, что в это время ему было 40 лет. В данном случае Аполлодор датирует рождение Фалиса первым годом 39-й Олимпиады 624, а не первым 35-й Олимпиады. Как утверждает текст Диагена. Последнее согласуется с другим утверждением Диагена, что Фалис умер в 58-ю Олимпиаду 548-545 в возрасте 78 лет. Другие поздние источники сообщали, что он прожил до 90 или ста лет. Мы можем удовлетворить сознанием того, что он жил в Милете во времена лидийских царей Алята и Креза, индийских царей Киоксара и Остиага и Кира Персидского, а также был почти полным современником Салана и Афин.